Airdrop от игры RoboWorld Сейчас мы попытаемся разобраться, что это такое и как здесь получить Airdrop Но смотрите, ребят Так, первое, да, сейчас мы находимся на сайте RoboWorld И мы можем посмотреть, да Здесь есть такие вот вкладочки, где мы можем видеть, что будет здесь будущем, но ну, смотрите, то есть есть геймстори, да, где вы можете ознакомиться с историей игры, а потом коллекциями. Также будет здесь Marketplace свой, и а, здесь есть также дорожная карта, где вы можете ознакомиться именно с, конкретно с.. С проектом как он будет развиваться сейчас я хочу перейти на вкладочку партнеры и посмотреть какие партнеры у нас здесь интеграции с какими блокчейнами и вообще с какими партнерами у нас есть ребят смотрите здесь почему я именно акцентировал внимание только на этой вкладочке потому что в принципе здесь мы можем видеть да здесь интеграция с polygon интеграция с solana binance smart chain solidity unity rust google cloud cloud fair Terraform, Amplitude и Sentry. То есть, смотрите, ребят, интеграция с топовыми блокчейнами и с топовыми площадками, и это о чем-то говорит, поэтому, в принципе, я думаю, что этот проект может быть реально Стрельнет в будущем и мы сможем здесь а, Как-то поучаствовать Либо поиграть, либо а, Просто продать наши NFT, которые мы будем Получать на Airdrop и Смотрите, ребят, чтобы перейти на Airdrop Я оставлю ссылочку в описании Под этим видео а, Где вы сможете перейти на Airdrop И а, попробовать участвовать в этой раздачке смотрите теперь я перехожу непосредственно на страничку с аэродропом и вот мы видим что у нас есть здесь вот такие вот боксы которые мы можем получить и у нас есть еще 9 дней для того чтобы получить здесь какие-то открыть какие-то боксы то есть получить airdrop смотрите да правила да какие здесь есть это первое нам нужно будет зарегистрироваться второе пройти все задания и третье получить реворды на данный момент а да, у меня уже есть 140 очков Uh, также вот здесь введен uh, email и уже вот есть один приглашенный человек uh... В общем, вот так вот это все выглядит Мой прогресс по Ревордсам, по этим боксам Но я думаю, даже в принципе Без приглашения мы можем получить Вот этот вот первый бокс И может быть что-то, да, этот бокс Нам даст, ну а за активное участие Если у вас есть команда, если у вас есть Активные друзья, которые Тоже интересуются такой темой Вы можете обязательно пригласить их И получить более Редкий бокс, вот смотрите Давайте дальше пойдем, да, здесь есть вот смотрите задание да вы можете пригласить друга за каждого друга нам дают по 40 а, очков а, то есть как мы видим да здесь уже я это сделал а, дальше следующее задание нам нужно будет ввести сюда а, наш а, имя телеграм-канала и а, здесь мы видим да что у нас есть а, ссылочки да на эти телеграм-каналы где мы должны куда перейти и подписаться на их телеграм также мы видим у нас есть есть также twitter то же самое у нас мы переходим по ссылочкам на их twitter и оставляем здесь наши данные ссылку с нашего поста репоста на твиттере и также наш юзерней в твиттере за что мы получаем также еще дополнительно по 10 баллов ну и аналогично с фейсбуком такая же история мы копируем ссылочки нашего фейсбука после того как мы зашли перешли на Facebook и выполнили задание за него дают 20 очков также посетить веб-сайт здесь нужно будет пробыть на веб-сайте где-то около 30 секунд до да, для того чтобы мы засчитали 20 очков также вот мы видим здесь есть discord здесь есть задание где мы можем создать какое-то обсуждение где-то э, то есть э, либо на сайте либо еще где-то в фейсбуке в телеграм твиттере тик ток и за это нам начисляется аж целых 50 очков то есть вот это задание можно будет выполнить и э, если вы будете слишком э, активно участвовать если захотите даже снять видео то за это вам даст еще дадут извините еще 50 э, очков сверху то есть э, это в принципе очень круто потому что это будет максимально приближать вас к открытию второго бокса вот после того как вы сняли видео, вы просто копируете вашу ссылочку и оставляете ее здесь в этом поле, да, и отправляете. В общем, ребят, все очень просто, раздачка очень простая. Здесь можно реально получить боксы на ранней стадии этой игры и в будущем уже как-то участвовать. Сейчас, тем более, такое время, что на таком медвежьем рынке мы сейчас активно собираем монеты, активно собираем эирдропы. Для того, чтобы в будущем, когда эти проекты будут уже выпускаться, будет листинг их монет, будет еще что-то, будет идти уже активная движуха, мы сможем на этом неплохо заработать. В общем, ребят, дерзайте, да? Uh, подписывайтесь на мой YouTube канал, также под, переходите uh, в мой Telegram канал, там будут все ссылочки на airdrop, также uh, разные airdrop, которые uh, я не успеваю снимать uh, видео, uh, также информация в целом о uh, криптовалюте. Uh, в общем, ребят, uh, увидимся в следующих видео, всем желаю удачи!